Всем привет с вами Google Переводчик И сегодня я обозреваю плеер клипса passed, like Давайте откроем Вот мы и открыли Видим лежит плеер На такой клипсе Видим мини джек 3 с плавиной а также слайдер включения. Вот и горит лампочка. На кнопке придется давить. Тут у нас микро SD карточка и мини USB. сверху ничего нет. Тут инструкция. Я тут все вытащил. Комплектация. Кроме плеера еще идут наушники и мини USB. В таком пакетике. Вот он там. Вот такой длинный. А наушники белые. Вот такой вот плеер цена на экране играет нормально для своей цены, но показать я не могу. Всем sound of goodbye.